Доброго времени суток, дамы и господа. Новый контент близится. 2 мая кончается текущий первый сезон, 3 мая стартует обновление 10.1, а 10 мая стартует новый второй сезон с уникальнейшей ротацией Mythic Plus подземелей. новый рейд, конечно же, стартует и PvP сезон. Как мы прекрасно поняли уже по дополнению Dragonflight, компания Blizzard намерена раздать абсолютно все, что у них накопилось, в твич-дропсах, в прайм-гейминге, в общем, ценность маунтов, игрушек, разных ТСГшных, она в целом уже обесценивается. И близы пользуясь различными способами привлечения пытаются просто-напросто все это раздать. Окей, у них в целом это неплохо получается, онлайн на стримах растет, интерес к игре тоже растет у людей. Что получается? Получается, в определенные промежутки мы будем лутать интересные награды. Первая награда, которая нас ждет, это эфериальный портал. Мы можем его получать с примерно 3 мая по 10, смотря вот, там, вашего часового пояса. Эфериальный портал, что это такое? Это игрушка. ТСГшная, которая работает Как камень возвращения А ее вообще можно глянуть как-то С помощью стандартного интерфейса Похоже нет В общем, все мы прекрасно знаем Игрушки по типу камня возвращения То, что мы их юзаем, появляется какая-то анимация Вот тут будет аналогично У нас будет появляться над персонажем Арка, довольно-таки интересная Окей, далее что мы Получим уже при старте сезона При просмотре стримов, это маунт Пламенеющий гипогриф. А, пламенеющего гипогрифа можно будет пролутать со старта сезона, то есть там примерно 10 мая, вплоть до 17 мая. То есть целая неделька нам дается на то, чтобы получить и портал изначально на старте обновления, а потом на старте сезона уже пламенеющий гипогриф. Маунт замечательный. Посмотреть нужно 4 часа абсолютно любые трансляции. Оно не хардстакается, то есть две вкладки одновременно разных стримов для ускорения открыть нельзя То есть будет засчитываться только один какой-то стрим Можете мой смотреть, ночью можете другие смотреть Я стримлю днем, все это прекрасно знаю, ссылочки мои все в описании имеются Само собой, перед тем как начать смотреть какой-либо стрим Стоит проверить, подключена ли у вас Twitch к Battle.net учетная запись Само собой, ссылочки на всю эту проверку я оставлю в описании, поэтому не забудьте туда заглянуть. На этом все, заходим на стримы, чекаем свой твичовский инвентарь, чекаем прогресс, вылутываем потом абсолютно все награды и наслаждаемся игрушкой с маунтом. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!